Для мероприятий по созданию и развитию объекта учета 40 классификационной категории рекомендованным является третье приоритетное направление. Для мероприятий по эксплуатации объекта учета 40 классификационной категории рекомендуемые приоритетные направления отсутствуют. Как часто необходимо актуализировать информацию в объекте учета? Размещенные сведения в объекте учета необходимо актуализировать в системе в ГСКИ в течение 10 рабочих дней после наступления событий, которые предусмотрены в пункте 15 постановления правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 года номер 644 о Федеральной государственной информационной системе учета информационных систем